в самой классной в мире школе. Русской географической школе святого апостола Андрея Первозванного. Они всегда придумывают нам очень интересные проекты. И сейчас у нас идет неделя страноведения. Поэтому я приглашаю вас в Австралию. Мы пришли в Австралию из Южной Африки и Антарктиды на парусной яхте еще в прошлом году. В Австралии оказалось самое большое русское сообщество из тех, что мы встречали до этого в других странах. Здесь у меня появилась лучшая подруга. Ну ладно, приступим к делу. Австралия очень необычная страна. Здесь живут местные жители, аборигены. Говорят, что они пришли из Африки 50 тысяч лет назад. Подумайте, как? Ведь между Африкой и Австралией тысячи километров. Но на самом деле все очень просто. Поскольку это было очень давно, а континенты были чуть ближе друг к другу. И абориген по суше перешли из Африки в Азию. А там до Австралии всего сотни километров по воде. Когда люди капитана Кука высадились на берегу Австралии 250 лет назад, аборигены приняли их за ангелов и не оказали сопротивления. А белые же люди стали отбирать их земли, а самих аборигенов даже не считали людьми вплоть до 1967 года. Теперь в Австралии осталось меньше 3% аборигенов, остальные жители переселенцы из Великобритании и других стран. Австралия – это материк кенгуру, крокодилов и куал. Правда, куал мы встречали только в национальных парках. Но крокодилы обитают только на север страны. Для них слишком холоден юг. Только в Австралии живут такие удивительные животные, как ехидна. Утконос, вамбат и страус эму. Но самое главное животное Австралии, конечно же, кенгуру. Мы едем к кенгуру, оказывается, я прочитала недавно, что их существует больше 60 видов, самые малюсенькие, они больше похожи на крыс.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 До нормального размера кенгуренок дозревает в маминой сумке. А еще в Западной Австралии есть буждающие дюны. Это песчаные горы, которые перемещаются на несколько десятков метров в год под действием ветра. В Австралии очень чисты пожары. Например, в прошлом году пожары убили одну треть всех коал. В Западной Австралии добывается очень много полезных ископаемых, например, золото, железо, драгоценные камни, опалы. В прошлом веке здесь даже была золотая лихорадка. Тогда со всего мира сюда устремились золотоискатели. Было построено много шахт и городов. Многие из них потом стали заброшенными. Их называют городами-призраками. столица Западной Австралии. Он очень большой по площади, потому что там почти все люди живут в одноэтажных домах. Всего в Перте живут 2 миллиона человек. Угадайте, что сзади меня? Это перская исправительная тюрьма. Да, это о ней писал знаменитый писатель Джоль Верн в своем романе «Дети капитана Гранта». Это первое каменное здание в Перте. Получается, весь Перт начался с этой тюрьмы. В австралийских городах очень много парков. Там люди устраивают пикники и занимаются спортом. Посреди парков стоит бесплатный газовый барбекю. Приходите и жарьте барбекю, там всякие курицы, картошку можно, например. В парковых озерах и рековых очень много птиц. Один раз птицы чуть не утащили наш кофрик для пикника. Пока мы с мамой делали зарядку. Вот, как? вот, вот в этом углу э, изображен флаг Британии. Это символизирует прошлое страны. Ведь раньше Австралия была одной из колоний Великобритании, Ну и сейчас официально Австралии правит Елизавета II, британская королева. Пять звезд, а одна маленькая и четыре больших – это главное созвездие Южного полушария. Это Южный Крест. А семья конечная звезда под британским флагом – это звезда Содружества Британских Государств. По-другому их называют странами Британского Содружества. Со столицей Австралии все очень интересно. Самые большие города – Мельбурн. И Сидней. спорили, кому же стать в итоге столицей Австралии. Долго спорили. И чтобы никто не обиделся, между ними построили город камвером В итоге он и стал столицей Австралии. Сейчас мы с вами у каменной волны, она выше пятиэтажного дома. Это не слишком обычное явление, произошло из-за ветра. Но сильный ветер, настолько сильный, что даже камень поддается. Такая интересная форма получилась всего за два миллиарда лет. Все большие или причудливые камни у аборигенов считаются священными. И в одном из этих священных мест на скале волне передача Орел и Решка прятали бутылку со 100 долларами. И представьте, эту самую бутылку нашел мой одноклассник из русской школы. У аборигенов очень много традиций, обрядов и церемоний, ритуальные танцы, родились и традиции охоты или быта. У них необычные музыкальные инструменты. Самый известный — же Его делают, ой, его делают из ствола дерева, прогрязенного, это, это изнутри. Э, муравьями, термитами, то есть. Вот, я сейчас попробую победить <м Advaited> Очень трудно. Вот это -э -э клапанные палочки. Имеют певать ритм. Ну, в общем, как-то Так. Вот какой огромный диджериду выше меня. Чтобы вы увидели нижнюю часть, я его сейчас сюда аккуратненько выкладываю. Хочу опять по... Получалось? Сейчас вам сыграет настоящий профессионал. Бумеранг – главное оружие аборигенов. С помощью них они охотились. Для более крупных животных им требовался более толстый и почти не изогнутый бумеранг. Ну, более тяжелый, конечно. Этот бумеранг нам подарили на австралийской ферме. Настоящий абориген. И мы с мамой его начали расписывать аборигенской точечной живописью. А вот напоследок, посмотрите на традиционную австралийскую живопись. Каждая картина – это не набор точкой линии, а целую историю, которую знает только абориген. Только 60 лет назад эти картины стали рисовать на холсте бумаге или коре эвкалипта. Рисунки носились на стены пещеры скал. Рисовать они не для красоты, а чтобы оставить след о себе, например, след ладони, или чтобы вызвать дождь, или для удачной охоты. Надеюсь, вам понравилось путешествовать со мной по Австралии. Я очень надеюсь, что вы тут тоже побываете. До встречи в новых странах!